Дорогие друзья, сегодня у нас будет распаковка от AliExpress. Это у нас обычный пакет, е-пакет и так далее. Сейчас открываем, распаковываем, посмотрим, что у нас тут. коробочка, коробка естественно вся помятая как мы видим, но тут что пришло, то пришло. А для этого мы сейчас все откроем, И это у нас аккумуляторный фен. Вот что тут у нас инструкция? ничего в принципе особенного no name ни одного опознавательного знака все на английском ни слова по-русски ну и тут если честно не интересно самое интересное у нас сам фен навес на весит ну, меньше килограмма а вообще легенький теперь интересно что у него тут внутри а видимо тут внутри да ни хрена мы не видим Тут внутри нагревательные элементы напоминают, короче, этот самый, ну, короче, как забыл название, короче, кнопка вот, работает интересно, тут а, не напрямую, а именно через курок, то есть ты сюда там, нажимаешь, и только тогда курок включается, и он держится, фиксируется. Сейчас проверим. Тут обычно должны быть показатели. да, вот, Индикаторы. Тут типа кнопочка. Но кнопочка, короче, сейчас вот надавил, она сразу провалилась. Вряд ли эта кнопочка работает. Индикаторы, в принципе, вряд ли работают. Он, скорее всего, работает всего в одном режиме. Сейчас возьмем батарейку и посмотрим, как он вообще, в принципе, работает. Но, как я думал, что это кнопка. Но это не кнопка, это все муляж. Сейчас возьмем... Так, у меня есть вот такой вот аккумуляторный блок Makita. Это, короче, от моего китайского гигаверта, который я себе купил. Так, ну, давайте для начала... Что тут за насадки имеются, да? Насадочки у нас подходят. Так, и снимается. Ну, снимается тоже более-менее. Раз это надевается три насадочки маловато конечно но если даже с учетом хотя бы э, есть что есть давайте проверим аккумуляторный блок у меня тут индикатора нету поэтому включаем и чувствуем э, тепло идет Сразу горячий воздух, но это чувствуется, что он греет, работает. Сколько он будет греть из спалить, видим, да, красный огонек. Видно, что он работает, нагревается. Горячий воздух, короче, вот до сих пор чувствуется. Силы, до скорости дополнительной у него никаких нету. Скоростей нету, ничего не переключается, здесь все муляж, ничего не работает. Это все тупо лампочки работают, ничего тут никаких индикаторов тут нет. Но батарейку он я чувствую. Короче, э -э -э смотрим расстояние, да, приблизительно, кому непонятно, да, вот рука терпит. Видите, да? Чтобы вы понимали, короче, у него приблизительно мощность. Ну пуколка, если честно, слабый очень. Близко горячо. Но вот, вот расстояние у него. Чтобы вы понимали, технический фен греет гораздо сильнее по факту. Вот скорость у него уже упала, то есть как будто бы батарейка как бы сдохла. Ну и видим, что красный индикатор уже не такой красный. Лампочка эту странная. Она, зачем она все время горит, это не ясно но рабочий фены рабочие но что-то быстро батарейку скорее всего тушим так, вот смотрим защита есть какая-нибудь вот нет, защиты никакой нету контакты замыкаются даже щелчка особо нету вот надо его сильно вталкивать для того, чтобы был шелчок. И так же сильно высовывать. То есть вообще до опупения нужно надавливать. Фен рабочий, температура у него, конечно, очень-очень слабая. Можно, в принципе, сейчас замерить, сколько он выдает. Давайте замерим, посмотрим. Для этого берем на старую добрую термопару, ставим режим температура. Сразу видно, что показывает 25 градусов. И включаем фен. Опять ждем, пока он нагреется. Сколько он там греется, не знаю. И смотрим на температуру. Вот ну, это максимально. Вблизи, сколько он будет выдавать. Для пущего эффекта, конечно, можно и накладку поставить. Так будет даже лучше. То есть это максимальная сконцентрация, да, сколько, он, в принципе, он, этот фен вообще может нагреться. 150 все просадка ну для тех кому интересно да вот я даже максимально вот так вот максимум сколько можно давать, это вот 190 градусов причем температура все время падает понижается 185 189 да. 187 градусов, 190. Ну, что, 190, короче, средний возьмем. До 200 он не поднимает. ну, где-то так. Надеюсь, кому-то это было действительно полезно. Для тех, кому интересно, китайский фен, наконец, греет он или нет. Но вы видите, наглядно, что. сколько там у него температура выдает в инструкции указан э, так, вот так вот так 550 градусов 550 градусов никаких он вообще не выдает, вы наглядно видели термопара показала что тут даже через сопло сопло максимального выдает вот ну, возьмем даже 190 градусов ну не больше 550 он, в принципе нет поэтому я считаю, что это как бы... Ну, по сути, фен, я вам так скажу, что он по факту, по мощности, как обычно, сетевой, бабский. Он еле-еле дует, но, скорее всего, это еще от... Зависит от самой батарейки, потому что аккумулятор очень-очень важен. Если аккумулятор поставить помощнее, я думаю, он будет нормально греть. Все зависит еще от банок, потому что... Если банки слабые, ток выдают слабый, то и фен хорошо себя не может показать. Но как вы видите, на китайских аккумуляторах он себя показал, в принципе, не сильно, не сильно. Всего 200 градусов, это как бы вообще ни о чем. Чисто как термоусадку его используют по факту, но по качеству, конечно, говно. 200 градусов это маловато. Ну все, надеюсь видео было кому-то полезным, обязательно поставь класс, если действительно этот кому-то ролик зашел, оставляйте комментарии, также переходите на все мои соцсети, которые будут указаны в описании, всем спасибо и всем пока.